Люди — очень странные существа. Сходят с ума по одним, а живут с другими. Говорят, что скучают, но не едут. Клянутся, что не предадут, а потом с легкостью поворачивают в твоей спине нож. Уверяясь, что счастливы, демонстрируя днем ослепительную улыбку на лице, а ночью плачут от невыразимой тоски. Кричат в лицо, что ненавидят, А сами любят всем сердцем.